Всем привет дорогие друзья и вы на канале Крафт Games, И сегодня мы продолжаем проходить игру Destraint Deluxe Edition. Так В вашей серии мы остановились на том месте, что нашли собаку и нашли вот эту канисту, которую мы почему-то. Не подобрали. Молоток пива, гаечный ключ гвозди. Хм, что это? Быть может пригодится. Вчера. Ой, в прошлой серии мы ее находили. Опыт Синойдера. Так, все. Так, собака выбрала с нее Мы, на... мы нашли собаку. И нашли Канистру Что это? Канистру я не знаю куда использовать А вот собака Собака почему-то не шла Кипящая кровь ничего не ишит. Ну да Ну да Пойдем девочка Понюхай этот душистый бензинчик Не хочешь? Мне нужно как-то завоевать ее доверие. Да. Как-то завоевать. В все, и мы и так нашли, как завоевать. ее доверие. Так что, пойдемте дальше смотреть. Надо у деда спросить, а чем он обычно ее кормит, подманивает. Может, у него что-то есть. Либо поводок, либо... Наможники, я не знаю, что-то подобное. Чтобы поймать ее и <coughs> при поймать ее и привести к нему. Иначе он не отдаст нам свой дом. Я сам не хочу убирать. Ага. Короткий путь до этого. Да. Я думаю, так. Тут мы тоже были, сохранимся Тут что у нас? Ага, вот Не работает, поскольку нет электричества А электричество у нас? Дед, дед, дед Он говорил, что электричество у них не проведено вообще Электричество не проведено. Значит Но ну оно у него было когда-то Значит у него либо Был генератор На бензине Который мы сейчас Мы об этом должны спросить Поговори с ним Как только на... Не ясно Так, это выход Ясно Тут ничё. Так, дело зашел в тупик. что делать? Ничего нет. Это дверь. Ясно. Тут. Ну, это по два. Right. Ничего нету. И Где мне использовать бензин? Ничего интересного. А, вот тут. Фигня какая-то была там в окне. Миски, собачьи, еду и воду. Ничего примечательного. И же на гостиной. Это откуда мы и пошли? А это... Ванная. Собака. собака Ванная. Собака. Это откуда запах идет, откуда мы должны найти были собак. Мы ее нашли. А, а что делать дальше? -то? Что делать дальше? Получается. Остается только идти туда. Мне интересно, что вот это такое. Подвал. Так, сюда. Так. Странно. то дыра так а где О, как мне как мне попасть в... В... В... в то помещение где у него есть генератор либо что-то подобное не думаю что стельная машины работает на бензине Значит, надо найти то, что на нем работает. Так, получается, нам надо найти генератор. Либо что-то подобное. Я не знаю, где уже искать. Сюда дальше. Здесь мы выходим. И... Ну-ка... Ни за что я не пироман. Дрова поджечь не дает. Пройти, пройти. Так. Что делать? Я вот не знаю. Нельзя. Дальше нельзя. Так. Собаки ничего нельзя, да? Делать ладно. Я вообще не помню, куда мы в прошлой серии ходили. Заправляю. А, а, заправляю генератором бензином. Хм, ничего не произошло. Ух ты! Он уже заведен. Я, я вот так и говорил Так говорил да. Теперь она работает Посмотрим Что она А что делает Вот дерьмо Внутри что-то есть Тьфу, это перчатка Я даже испугался на мгновение Ам это перчатка мне вот интересно, интересно, интересно ой, как интересно я знаю даже, что с ней делать вы вот не догадаетесь а я знаю, что с ней делать так все блуждания я вырежу скорее всего, поэтому М -м, ладно что же с ней делать? Так Так Что же, что же Я покажу Вот, девочка, понюхай Да, вот так, иди сюда Так, кто у нас хорошая девочка? Гав Твой хозяин разволновался Ты должна идти домой Хорошая девочка Ладно, пора возвращаться Вот теперь-то все будет. Ёбану. Это что такое? Да. Это вернуться не получится. Что это было за чертовщина? Полностью с тобой согласен. Что это за хрень такая? Я вот не знаю, что за хрень. Странно. ладно ты ее нашел спасибо пацан я подписал документы они внутри можешь их забрать а я пойду теперь уходить гораздо легче прощайте сэр Ах, ладно лучше заберу документы бездушная ты скотина как это по ушам будет как так здравствуйте Сынок, рада тебя видеть, рада тебя видеть, рада тебя видеть. Магдейд Брутон и Мур. Еще одна прекрасная выполненная работа. Прекрасно выполненная. Прекрасно выполненная. Однако ты становишься мягкотелым, мягкотелым, мягкотелым. мягкотелым. Не стоило делать ему одолжение, искать но он показал мне очень вздор, вздор. Должен. Ты должен был просто вышвырнуть И горить никчёмную задницу Никчёмную задницу Никчёмную задницу В следующий раз будь жестким. Жёстким жестким. Понимаю Точно? Ты же не заставишь нас пожалеть о том, что мы выбрали тебя? Нет, господа Вот это настрой Спасибо, что дали шанс, господа это напомнил мне о кое важно. Важно. Важно. О чем? Ты еще не.. Мы еще не видели, как ты танцуешь, сынок. Э, ну, эм. Танцуй, сынок. Да, сэр. Что за наркомания Вот это наш мальчик. Да. Быстрее. Зачем мне, Бля. Чё плавить? Ч за фигня? Ладно. Пропустим этот момент. Отлично, сохраним свой прогресс. Что за... Так, что-то тут не так. О, блин, и ничего так ладно. такие скримеры одноразовые довольно Йо. надеюсь это не по-настоящему а его просто штыжит ладно зайдем эм. довольно достаточно на превьюку сойдет так я так понял мы куда-то ходим если направо идем то с левой стороны выходим страшная музыка, капец, не в левую либо в правую сторону я не понимаю Чуточку. что надо делать, я не понимаю